В этом городе я одна, ну, не совсем прям одна, конечно. Здесь, в этом доме, я без тебя. Я одинокая, бесконечно. Здесь нет знакомых, друзей, прохожих, Здесь даже птицы как будто чужие. Мне безысходность лезет под кожу. Мысли приходят, но чаще пустые. В этой тесной, костной коробке, без окончаний, и без середин. Каждый в своей независимой лодке. Всем и кому-то всегда плюс один.